Ну вот мы опять с вами в моей любимой галерее Варнинской Ле Попиньон. И сейчас здесь проходит новая выставка. И хозяйка этой галереи замечательной, ну почти хозяйка, да, она сейчас нам расскажет, что здесь происходит. Добрый день. Меня зовут Виктория, и сейчас сделаю короткое... Презентация. Презентация. Выставка наимистичная болгарский художник Амелия Лумова, одна из э, города Великатырнова, это прошло старая столица Болгарии, Болга... царская столица даже называется. Э, она любит старинную архитектуру, красивые старые архитектуры и старые, старые красивые э, взаимоотношения с людьми. Это уже третья выставка у ее суда. Каждый раз, когда она приезжает, на каждый три лет она делает фотографии из разных популярных городах или местах, из варни. И на следующей выставке она может посмотреть на картину. То есть она а, по фотографиям рисует потом? Доком... Да, это как документалистка художница. Потому что, да, фотографии, но, но, но иногда... Все-таки каждый раз э, сгороды не как э, сделано не да. как mm -hmm. в оригинале, не они немножко наивестишные, веселые, цвета немножко поярче, форма немножко немножко покривая это, пара, это аллегория в принципе наивизма. В наивизм не, нельзя посмотреть как в им живут или как реально mm -hmm. живопис. Самое важное это композиции, самое важное живописное осещение. А у ее очень много есть, у ее все. Очень цветно ярко, да, ярко Давайте тепло. покажем эти картины. Вот, на примере сюда. Значит, первое, которое, возможно, вы это из Сейчас схемы, я... которая а, типичная для Великой Это можно будет все-таки сюда даже. Это старый... старый э, Дома. Домах. Домах. Mm. Она очень любит даже ее мнение, что это сохранение типичной болгарской домах, это наш характер, наши традиции, э, не куль... только традиции, да, но это как распознаваемся. никак не узнаешь что это типичные наши, не немецкие, не австрийские, mm -hmm. э -э аутентичность, автентичная, да, yeah. и поэтому она так запечатывает автентичные события и случая, вот это... поэтому и так можно увидеть свадьбы можно увидеть люди как молодые, люди как... как делать вечером веселые, зимные игры, тоже из Великоторного, сельский, иногда получается и праздник, который можно увидеть mm -hmm. на, на стативе или настоящий ежедневье кажд... из деревни, например. Mm -hmm. Но есть тоже жертвы, в этом выставке у нее очень много деталей. Картине даже сюда можно видеть, сколько много крыши, сколько много... Да, огней, Сколько много... Эм, это керамическое, не знаю по-русскому -по как, керамидию у нас называют. Да, черепичное черепичное да, да, покрытие. Ну, керамические. А, это уже праздник из деревни. А, э, э, а вот, это, писать... вот, вот это вот это же тоже село или это город? Нет, это великодурного. Это город, город, город так, ну, а дальше... это может быть один из смалках, как? Пловдик, великодурного. Да, да, Если в э, ну, таким же стиле домики только в плодике mm -hmm. можно найти. Еще автентичное. Варни Значит, надо съездить морали. в Велико Терново. О, да, это, в принципе, очень много туристов едет. Да, там, да, потому что это старая столица. есть mm -hmm. дворец, да. есть очень много интересных архитектурно и археологические находки. А это тоже аллергический, тоже Великотерновыну называется супер Луна. Это уже из Варний. Типичный Варнинский из города. Домах, они были в домах. Сейчас тоже. Mm -hmm. ну, может быть, и карусель. И, э, То, что у нас и называется и... карусель, да? Да, карусель Но это называется. тоже варно. А это даже недалеко и сюда. Mm -hmm. Это э, морской э, морский централ называется. Сюда так, сюда а, сюда. а это вот э, театр? Нет, нет. А, Я посол, поняла, там посол. сейчас административные... Точно. Морская вот администрация этом, Да, морская администрация, это да. Это mm -hmm. бумаг немножко по-разному. тоже. Это ночь. Ночь, ну, видно, как тепло. Mm -hmm. И свет, свет у её континента много. Mm -hmm. Да, это точно. Значит, написаны варманские плашады. Вот он, он, оперный театр. Это как Белла. Mm -hmm. так, ага, да. то есть вот там, где сейчас... Нет, это не там, где сейчас фонтан. Немножко в другом месте, да? Всегда То, что... был фонтан, не, Всегда. Был так, был, был, не, не был так большой. Большой, так, большой. А, вот. То есть фонтан мы узнаем. Ну, был, а, не был пешеходная зона, был расширсельная зона тоже. То есть это а, можно. можно изучать историю города. Поэтому сказала, что это как документалистская угу. Документальная. Так, ну, так, здесь уже моряки ну, развлекаются тоже, с девушками. Это тоже из варни. Угу. Мы вспомни, тоже отдельно находится, думаю, что не так далеко и сюда. Вот это синяя сгорадо. Да? Mm -hmm. И лавочки похожи на те же, которые вот скамеечки, которые сейчас mm -hmm. там тоже на центральной улице. Так, это у нас тоже ночь из есть из а, Великодарного. Так, сейчас мы. Это уже сельские такие же мотивы из деревни. Угу. Mm -hmm. Очень интересно. Так, а это уже зима у нас пошла. Зима очень хорошая всегда. Тоже в великодырного. А ну это деревно, это в принципе праздник. потому что в варне такой зимы. Бывает. И очень редко, да. Таких же домах нету. И это такие же домах тоже нет. Это великодерные Потому что скатное расположение очень красивое живописное. Так. Ну это все. Ну, большое спасибо вам, значит, ставим для наших зрителей, пускай любуются.